Дорогие мои зрители, сегодня у нас будет небольшой мастер-класс по изготовлению такого вот легкого джемперочка. Джемпер у нас реглан под горло, значит, и вот с таким пышненьким рукавом. Да, вот здесь у нас английская резиночка. В мастер-классе я дам расклад по выкройке этого джемпера и по вязанию вот такого вот рукава. Здесь у нас двойная китлевка. Двойную китлевку я не буду показывать. Двойная китлевка есть на детских. У меня на канале можно посмотреть там небольшое, недолгое видео посмотреть. Вот, а рукавчик вот так смотрится буду рассказывать выкройку вот что у меня получается по выкройке значит джемпер красный мерино стопроцентный вязала на плотности 8 значит моя петельная проба 3,9 девять. По вертикали, по горизонтали 2,9. Длина джемпера 60 сантиметров объем 52, рука 72 от этой точки. Соответственно, до этой китлевочка резиночка 2 сантиметра Значит, китлевка, я не помню, говорила в обзоре, не говорила. Можно посмотреть, как делать двойную китлевку в детских. Там, где у меня с валанчиком розовые есть, там есть, как китлевать двойную резиночку. Значит, я дам все в сантиметрах. Значит, резинка 7 сантиметров, длина 60 вместе с резинкой. Значит, объем 52 сантиметра здесь, но это размер С, чтобы он был свободненький. Значит, регланчик по спине 22 сантиметра. Подрез ровно закрываем 5 сантиметров выемка 2 сантиметра вот здесь глубина выемки ширина по горловине по спине 18 сантиметров вроде бы все рассказала что касается переда до линии реглана все то же самое вяжем гладью подрез 5 сантиметров Перед ниже спины на 3 сантиметра сама выемка 4 сантиметра, итого от этой точки вниз 7 сантиметров. Да? Вот здесь, вот, вот, вот от этой точки, вот от этой, значит, вниз. 7 сантиметров, так как у нас глубина 2 сантиметра, то, значит, соответственно, 5 сантиметров. Вот, и ширина будет больше. Значит, раз мы заканчиваем на 3 сантиметра ниже, то по 2 сантиметра прибавляется. Ну, по 2, по 1,5, там все зависит от петельной пробы. Главное 3 сантиметра начать, закончить ниже. Ну и соответственно, что линия реглана будет меньше. будет Рукав. Рукав вяжется по прямой, без всяких прибавок. Узор я сейчас покажу, как выкладывать по рукаву. Тоже резиночка 7 сантиметров. Сама длина 72. Здесь 10 сантиметров заканчиваем по прямой. Угол подъема 3 сантиметра. Вот это по рядам соответствует переду. Вот сколько у вас здесь рядов будет, столько соответственно и здесь. Также что касается спины, это к спине. Сколько рядов по спине линия реглана, столько и по рукаву, значит, с одной стороны. Вот глубина подреза также 5 сантиметров, но здесь вы уже рассчитаете, сколько у вас где, сколько петель, Плотности у всех разные, пряжа разная. Все будет свое, я буду давать в сантиметрах. Все, всем удачи! Вот. Буду формировать наш узор на рукавчике. Связала резинку. Мне надо от нуля 18 игл. Значит, в каждую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Вот здесь крайняя изнаночная. Остальное все перекидываем на верхнюю фантуру. С той стороны делаем все то же самое. Выставила плотность, связала резинку. Так, на английскую резинку ставим здесь, значит, сразу, пока не забыла замки, ставим на вязание английской резинки. У нас по верху плотность 8, по низу 7. Вот, сейчас мы свяжем 4 ряда. Формировать узор будем в каждом четвертом ряду. Что мне нравится в этом узоре, то, что здесь я не делаю прибавок на рукав, На расширение сразу набираю столько, сколько нужно по пройме. И здесь 18. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 16, семнадцать, восемнадцать. Снизу последнее изнаночная, остальное перебрасываем. Делаем 4 ряда. Сейчас я только все иглы подниму, потому что здесь плотность маленькая была. Чтоб все у нас провязало. Так, эти подняли. Этот край подняли. А это, наверное, провяжем. Так, оттяжка есть, оттяжка есть. Так, вяжем 4 ряда. Все нормально, все поехало. Раз. Так, почему здесь так? Раз. Два. Ну вот, начинаем формировать. Ну, вроде все в порядке. Так, здесь есть оттяжка, здесь есть. Каждую третью. Раз. Два. Третья. Перебрасываем. И снизу тоже. Ра -ра Раз. Два. Третью. Как хотите, можете пятую, можете четвертую. Я решила, что будет третья. Это все на одну сдвигаем. И низ, и вверх. На одну сдвигаем. Вот. То же самое с другой стороны. Раз, два, третью перебрасываем. И по низу тоже третью. Раз, два. Теперь смотрите. Ага, сейчас здесь сделаю. Раз, два. Теперь так. Вот у нас образовалась три петли. Берем крайнюю с полотна. И на одну сюда. Чтобы здесь вот крайняя была изнаночная. Из нее, изнутри, из предыдущего ряда делаем петлю, а эту выдвигаем. То же самое здесь. Крайнюю переносим вперед. На две иглы получается. Ну, чтоб узор... Одну берем петлю изнутри, вторую выдвигаем. Вяжем 4 ряда в каждом четвертом ряду. Раз. Так, здесь у нас что-то не провязалось, но это мы сейчас исправим. Оттяжки не хватает. Так, сейчас. Угу. Сейчас на края повешу я угу. Вот так раз два, три, четыре. Такое чувство, что мне не хватает оттяжки. Я сейчас добавлю грузов. Вот будет получше четыре. То же самое: отсчитываем три: раз, два, третью, перебрасываем. Снизу третью, раз, два, третью, перебрасываем. Все сдвигаем. Так, здесь от полотна уже берем крайнюю, перебрасываем. Из нее, изнутри одну, одну выдвигаем. То же самое, раз, два, три, сюда, сюда, снизу, сверху, раз. 2 сейчас еще раз покажу теперь берем от полотна одну сдвигаем на 2 шага из нее изнутри одну выдвигаем 4 ряда вяжем 4 девочки 18 здесь я взяла так мне захотелось. Берите, как хотите. Ну, только от нуля одинаково, чтобы было. 16, 14, как вам нравится. Я так, чтобы побольше было. Значит, раз, еще раз показываю. Потом встретимся на центре. Раз, два, третью. Раз, два, третью. Сдвигаем. Да? Теперь это все перемещаем. И перемещаем вниз. Перемещаем вниз. Так, здесь у нас, видите, три пустых. Поэтому одну от полотна сюда раз. Из нее изнутри петлю делаем два. И одну свободную выдвигаем. То же самое с этой стороны. Третья. Снизу третья. Сдвигаем всю эту конструкцию. Раз. Раз. передвигаем. Предвигаем одну от полотна берем и две пустых заполняем одну изнутри одну выдвигаем вот так и для провязывания выдвигаем так Раз, два, три. продолжаем вязать дальше Постепенно подходим к концу. Значит, раз, два, третье сюда. Третье сюда. Это тоже все сдвигаем. Раз, два. Все сдвигаем. И это сдвигаем. И это с полотна крайняя. Потом снизу. И одну выдвигаем. Сдвигаем раздвигаем рукав вяжем по прямой да? не прибавлять ничего так это выдвигаем 4 ряда 2 так я смотрю здесь не провязано. надо раз два три, три четыре так, вот у нас ноль, вот они крайние. Теперь вот это у нас дорожки останутся для узора, на них вот эти оставшиеся на них. Так, а здесь у нас будут, вот у нас центральная, на центральную снизу нечетная, ее можно выдвинуть для удобства провязывания. Так и здесь тоже так. Ой, все рукой закрыла тут. Так, ладно, на центральную вот я выставила ее. И это берем от полотна. Так, По левый два. 3, 4. Вот у нас централь На них. 1, 2. А снизу, чтобы вы понимали, вот на центральную, вот эти крайние закидываете на центральную. А то я там рукой закрываю. Вот так. Ну, придется рукой, девочки. Я боюсь, иначе вылетит, если я потом ее не, не подниму, эту петлю. Опять выдвигаем. это сюда сдвигаем. Эту сюда сдвигаем. Ну вот. Эти от краешки. Раз. Раз. Рисуем. Эти выдвигаем. Так. Раз. То есть сводим все... На нет. Раз, два. Раз. Два. Так, это можно поднять для лучшего провязывания. Ну а здесь все продолжаем. Это сюда, это сюда, это сюда, с нижнего ряда, это сюда. Ну вот, 4 ряда. Раз, два, три, четыре. Ну и все. Эти набрасываем на центральную. Центральную оставляем. Так она у нас и будет вязаться до конца. Это иголочка английской резинкой. Так, так. А здесь будем делать так. Uh -huh. А, наверное, сюда мы набросим. Uh -huh. Так? Или нет? Или мы вот так сделаем? Uh -huh. Так. Подождите, я посмотрю, как у меня здесь сделано как у меня сделано здесь две. Угу. Да. Это сюда перебросим, а эту выдвинем. И эту. На рядом стоящую. А, нет. Нет, нет, нет, девочки. Нет, нет, нет. Вот так сделаем, как мы и делали. Это сюда. Из этой вытянем. Нет, что-то не то. Сделаем вот так: ничего мы здесь делать не будем. Да? Оставим все как есть, только низ сделали, а здесь поднимем для узора. Вот так будет правильно: вот так да. Мы ничего здесь по верху не делали в последний раз, просто выдвинули эти игры. Так мне надо записать, что это 72 ряд. 72, потому что у меня тут в предыдущем... Так, 4 ряда. Раз, два, три, четыре. Теперь до конца рукава будем вязать так. Вот на эти набрасываем ближние. 76 и вяжем. Раз, два, три. Все, вяжем до конца. Таким образом. Естественно, что рукав реглан. Все это никто не отменял. Просто узор. Показываю. Раз, два, три, четыре. И вот так до конца вяжите.